Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете бесплатно и на криптовалюте. Итак, ну в общем, смотрите, это мем-токен CC Dodge. Чем он меня заинтересовал? Он абсолютно несложный, есть интересные моменты и ну, вижу, что идет активная реклама на этот проект. То есть, возможно, что-то и получится с этого дела. Я надеюсь, на осень, именно на эти э, мем-токены, они могут начать стрелять хотя бы некоторые из тех, что мы проходим. Итак, ребята. Мем токен, да, что нужно сделать? Давайте сразу покажу, что надо сделать. Изначально у вас будет вот такой вид сайта, потом он изменится, но это дальше. Вам нужно просто будет чуть-чуть вниз пролистать, вот сюда вставить ваш эфириум кошелек. Ой, извините, ребята, не эфириум, а Binance Smart Chain кошелек. Здравствуйте, TrustWallet, с MetaMask, можно с то есть BEP20, Binance, SmartChain. И вот сюда адрес электронной почты вашей. Все, нажимаете кнопку Claim и там ОК, OK. в общем нажимаете и все. Дальше вы попадаете уже на вот такой вот сайт, он полноценный, да. И тут есть вся информация по DropLine. 28 дней до конца аиртопа остается и после этого уже и начнется как бы распределение но это и хорошо ближе к осени что-то вот я на эту осень надеюсь раздают 100 миллионов токенов смотрите вот тут будет показываться сколько вы пригласили и так далее и тому подобное и лимит 50 человек на каждого 50 рефералов на каждого человека ну, то есть, по раздаче сами пройдитесь. Тут вот, сравнение CC Doge с долгий коин. То есть, у CC Doge автофарминг и автомейкер. И э, сжигаться будет автоматически при каждой транзакции до тех пор, пока 50% вообще все эмиссии э, не, не сожгут. Ну, и так далее. Еще и нефтишки. То есть, может быть интересная тема. Все, ребята. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Всегда вам буду очень рад.